Обширный вопрос, это почему потеют стекла. У меня калина. В данный момент я уже нашел причину, почему оно так происходит. В основном или кондиционер плохо работает, то есть вентиляционная шахта будет забита, сетчатый, сама вентиляционная шахта, там фильтр под капотом стоит салонный может быть он но я все поменял у меня поменяно а потеют все равно дальше из-за чего второй этап из-за чего может быть потеть это большой конденсат конденсат из-за чего да вот из-за чего вода под салонной обшилкой внизу я вырезал сейчас вырезал шумоизоляцию Она будет плохо видно так вот, шумоизоляцию убрал вот ее отрез... уже отрезанная у меня шумоизоляция та которая мокрая та которая сухая я не трогал также самое и здесь сухую я не трогал только мокрую я так предполагаю все и все Вот эти отверстия открытые, это закрыто, а вот отверстия, их таких вот три штучки. Вот оно, там вот еще одно, и вот здесь вот одно. Вот здесь вот одно. И вот тут вот, вот еще одно. Тоже четыре отверстия. На той стороне, с пассажирской стороны, я эти отверстия заклеил. Там сухо. Есть маленький конденсатик, там небольшой, но здесь мокро. Я так предполагаю, что все-таки будет вот из-за этих отверстий. Технологические такие отверстия. Наверное, когда вот сейчас дожди были, проезжал, я не знаю, короче, как, но я в принципе сюда масло заливал в эти отверстия, и жидкость, масла вытекало через них, через низ. Ну, не знаю. Ну выглядит это вот так. Вот это я уже отрезал. Вот я уже вылез. Вот водичка, водичка течет. Вот. Это все водичка. Вода что? Теперь у нас что остается? Высушить и положить на место. И проверим.